Многие спрашивают меня, Тимус, почему ты все время в одной футболке? Ты вообще когда-нибудь меняешь одежду? Вот специально для вас. Прошу. Теперь это все понятно. И если ты мой подписчик и ты увидишь в комментариях под моим каким-нибудь видео такого типа комментарий, то просто скинем ему ссылку вот на это видео. А еще я разбил лампу и поэтому светят только правые. Так просто, если кому интересно. Ну вот, ну вот что это? Она не хочет нам смотреть даже. Она ей стыдна. Даже ей. Да, вот смотрите, как она печально смотрит вниз. Она разбита. Мне же самому груз. Ладно, в общем, не забудь лайк, подписку, а так всем удачи, всем пока.